Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Рада приветствовать вас на канале О здоровье и долголетии. Сегодня мы с вами поговорим, почему возникают головные боли, как этого избежать. Конечно, причин для головных боли может быть очень много от стрессов до неправильного положения тела. Именно вторую часть неправильное положение тела мы с вами и разберем. Головные боли могут быть следствием того, что мы неправильно контролируем тело. Вы скажете, ну это не серьезно, на самом деле это очень серьезно. Почему? Потому что когда мы не контролируем, как мы ходим, сидим, стоим, наша шея сзади, там, сокращ... мышцы на шее сзади сокращаются, и таким образом межпозвонковые диски пережимают артерии, вены, нервные окончания, то есть сигнал головному мозгу проходит некачественно. И поэтому одна из причин, это одна из причин голов, головных болей. Потому что артериальная кровь к нашему мозгу несет кислород, несет питательные вещества вместе с тем, что мы съели, и точно так же откачивает, уводит, происходит венозный отток. То есть через те же самые каналы, ну то есть венозный артериальный, а, кроме этого. Когда пережаты нервные окончания, то соответственно сигналы от головного мозга к периферии проходят тоже некачественно или не проходят вообще, что естественно возникают головные боли, что естественно вызывает головные боли. Поэтому для того, чтобы избавиться от головных болей, один из важных моментов научиться правильно держать осанку, правильно держать шейный отдел. Каким образом это можно сделать проще всего? Проще всего это можно сделать, если на голову положить предмет. Я об этом уже рассказывала, и сегодня еще разочек об этом повторю, потому что когда вы на голову кладете себе предмет, например, книжку, можно положить очешник, можно положить а, кирпичик от йоги, как у меня, он очень легкий, и в этом положении ваша шея выстраивается в анатомически, и ваш позвоночник в целом выстраивается в анатомически правильную линию. То есть нагрузка на межпозвонковые диски, она равномерно распределяется до самого, самого крестца, то есть от шейного отдела через весь позвоночник вниз. И вот таким вот образом вы выстраиваете ваше тело, вы вытягиваете шею, потому что согласитесь, вот в таком положении кирпич будет падать и естественно, что подбородок задирается, мышцы сокращаются. Поэтому сегодня мы с вами выполним комплекс упражнений, которые помогут, во-первых, Снять напряжение, выровнять шею, а во-вторых, снять напряжение шейного отдела и обеспечить приток крови к голове. А это мы с вами выполним с помощью нескольких асан, которые используются в йоге. Итак, для того, чтобы выровнять шейный отдел, мы на голову кладем себе предмет, удерживаем это положение в течение одной минуты или хотя бы 4 дыхательных цикла, 4 вдоха-выдоха. Дышали. попробуйте в этом положении выполнить разворот головы вправо-влево опуская при этом плечи подбирая живот и вытягивая себя через макушку вверх одна и другая сторона и вот после того как вы почувствовали что вы вытянули шею мы с вами приступаем к следующему упражнению. Мы с вами обеспечим приток крови в голове с помощью асан-йоги. Начинаем в положении сидя на коленях. Тянемся вперед, удлиняем себя и расслабляем шею, расслабляем спину. Удерживаем это положение в течение одной минуты. Или четыре дыхательных вдохов цикла, вдоха-выдоха. Это минимальная растяжка, минимальное вытяжение. Обеспечьте, чтобы шея сзади была не напряжена. Теперь мы подтянем руки к коленям и округлим спину. потянемся поясницы назад, выпрямимся. То есть мы обеспечим нашему позвоночнику хороший ток крови. Проверяйте в этом положении шея сзади, не должна напрягаться. Вы как будто затылком продолжаете удерживать ваш кирпичик, например, да? Вот такое вот положение. Вот она. Вот затылок вот здесь. Кирпичик вот здесь. толкаете ваш кирпичик вашу книжку затылком вверх удлиняя себя вперед через макушку обеспечивая таким образом приток крови к голове Оп. теперь мы подкрутим пальцы ног согнем, при согнем колени грудную клетку кладем на бедра и расслабляем нашу шею обеспечивая Расслабление головы. Удерживаем это положение в течение четырех дыхательных циклов или в течение одной минуты. Здесь же вы будете чувствовать вытяжение позвоночника и постарайтесь в этом положении подтянуть живот и копчиком тянуться вверх. Мы сделаем шаг назад, да, перейдем в положение собака головой вниз, и потянемся в этом положении. Отталкиваемся руками от пола, ногами от пола, если не получается, приподнимаем пальцы, пятки, и тянемся через пятки вверх, через копчик вверх давая возможность шейному отделу максимально расслабиться удерживаем в течение одной минуты опускаем колени на пол садимся на пятки раскрываем колени и тянемся раскроем колени опустим голову на висок Другая сторона также. Поднимаемся. Поднимаемся. Становимся на колени. Опоры на кисти. И теперь круглая прямая спина. Расслабляя шею. Выпрямляя спину. И вытягивая макушку вперед. Не задирая подбородок. Круглая спина. Прямая спина, круглая спина и прямая спина. Еще раз так же. Последний раз также. же. Теперь мы снова садимся ягодицами на пятки, тянемся, удерживаем это положение и разворачиваем голову на висок, на бок. Другая сторона, развернули, дали возможность растянуться шею полностью с правой с левой стороны. Круглая спина, потянулись поясницей назад, выпрямились. Еще круглая спина. Прямая спина. Еще раз так же. Круглая спина. Прямая спина. Откручиваем пальцы ног, выталкиваем таз вверх, сгибаем ноги в колени, грудную клетку, укладываем на ребра. Копчиком тянемся вверх плечи шеи, расслабляем голова, как естественное отягощение тянет нас вниз, тем самым вытягиваем мышцы шеи. Удерживаем в течение минуты. Вы будете чувствовать, как постепенно ваше тело расслабляется и тянется копчиком вверх, головой вниз. Происходит рефлекторное расслабление мышц. Постарайтесь, пожалуйста, максимально расслабиться. плечами, шеей, а копчик вас тянет вверх, ноги сильные, колени присогнуты. Не переносите вес вот туда на пятки, переносите вес к пальцам ног. Руками уходим вперед мы шагаем назад, удерживаем это положение, поднимаемся на пол пальца и снова наша задача грудную клетку максимально опустить вниз и максимально расслабить шею. Выдыхайте себе в живот. колени, садитесь ягодицами на пятки и оставайтесь в этом положении. И медленно поднимаемся вверх. Оптимальный вариант расслабить шею – это как раз-таки вот эти три варианта. Третий сейчас покажу. Итак, первый вариант – это выстроить тело, положить на голову предмет. Вот тогда. Положение стоя, положение сидя, это как вам удобно. Вариант номер два это опустить голову вниз и вытянуть шею. Положение собака головой вниз. Положение, когда у нас ноги присогнуты и мы тянемся головой вниз. Положение, когда мы сидим на пятках, тянемся, расслабляя шею. И еще один замечательный вариант расслабить шейный отдел. Это лечь на спину, проверить поясницу, проверить пресс, да, ноги на ширине таза. Здесь у нас можно выпрямить ноги, да, но если вы почувствуете напряжение в поясничном отделе, лучше присогнуть ноги в коленях, поставить их на ширину таза и проверить. Вот она, шея должна быть расслаблена мышцы сзади должны быть вытянуты если вы чувствуете вот такое положение когда у вас сзади шея напряжена ваша задача научиться растягивать себя да? можно под затылок положить валик и тогда расслабить шею с помощью валика не под шеей а валик наша задача шею растягивать да? то есть чтобы мышцы не сокращали, чтобы они не зажимали межпозвонковые диски, не зажимали нервные окончания, артерии и вены. Да? Вот оно. Вот оно. Расслабились. И из этого положения, если чувствуете, что можете обойтись без валика, пожалуйста, обходитесь без валика. И в этом положении можно выполнить очень простое упражнение – повращать носом, повращать голову, да, так, чтобы вы чувствовали, что вы носом тянетесь вверх. И движение должно быть мягкое и спокойное. Вот в это движение не нужно вкладывать силу. Должно быть ощущение легкости и спокойствия. И в другую сторону также. Полный крок – это вдох-выдох, поэтому выполните Четыре или 6 или восемь таких вращений. Покачайте голову из стороны в сторону. И старайтесь в течение дня контролировать положение шейного отдела. Избегайте перенапряжения, вот этих вещей, да, когда у вас задние мышцы сокращаются, подбородок у вас уходит вперед и вверх. Опускайте плечи, раскрывайте грудную клетку и держите ваш подбородок параллельно полу. Научитесь себя контролировать, выработайте у себя такую привычку, И тогда у вас головные боли отойдут на второй план. Поделитесь этим видео с вашими друзьями, если оно было для вас полезно. Ставьте ваши лайки, задавайте вопросы в комментариях, присылайте ваши вопросы, я отвечу на ваши вопросы и покажу вам полезные упражнения. Если же вы хотите получить более конкретную информацию по своему случаю, записывайтесь на бесплатной консультации. Ссылка под этим видео.